Всем привет! Ну а если честно, я хотел бы записать этот видеоролик про Копателя Онлайн, но знаете, я его не нашел в плеймаркете, я нашел только шутер Копателя Онлайна. Да, там все то же самое, только шутер. Вот, посмотрите, это же легендарный человек... железо? Нет, железный человек. А также смотрите... Какие там пистолеты? Короче, если вы хотите поиграть, чтобы я поиграл в эту упорную игру, то ставьте лайк и пишите коммент об этом. Стоп, стоп, стоп, стоп. Ты играешь в стендов? Да? И не можешь найти ютубера, который бы снимал крутые видео по стендову? Так чего ты ждешь? Подписывайся на мистера Лесмора. У него вылетают всякие крутые видоши по стендову. открытие кейсов, фрагмовики, а также приколы по фейлы и тому подобное. Поэтому подписывайся на канал Лесмора. Пс! Ссылочка будет в описании. А всем привет, дорогие друзья! С вами я, Дострой, и сегодня я снял видосик для вас, специально для вас, потому что вы любите все. Аватарию, да. Прошлый видосик вам зашел, поэтому я решил снять и этот. Сегодня много угара и много приколюх. Короче, эм, а еще все начинают уходить. Так нечестно. Ладно, мы остались одни. Э, э, что за фигня? О, смотрите, как я двигаюсь. Нормально. Yes. Yes.